У нас сегодня главные вопросы, ну, основные вопросы, которые тревожат всех. Это куда-нибудь поехать. А поехать сейчас можно только, если есть необходимость в этом. Иначе не разрешат. Тут как бы и, э, и Аланта, и мы передвигаемся только небольшими шашками. Иоланта может быть шашки побольше, но тут, правда, была необходимость, действительно. Так, у нас прямой эфир называется «Праздничный стол», который уже закончился прошлую, на прошлой неделе. Вот, И мы хотим спросить у Аланты, как она ездит, как она сейчас передвигается, что она с собой берет. Ну и, конечно... Еще одни будут вопросы очень важные, очень интересные. Не буду говорить сейчас пока, какие. Нам все интересно, как она, как она там живет, как живет, живает. А вообще, Ялан, когда говорила, вот писала про тебя анонс, я написала, ну просто думаю так, что мы пишем, что о человеке, потому что все твой прошлый эфир вызвал очень много восторга. И я написала, что есть люди, которых всегда ждешь с которыми ждешь встречи, потому что какое бы у тебя ни было настроение, что бы у тебя ни было внутри, ты никогда не покажешь плохого настроения. У тебя всегда будет э, на лице улыбка, это будет энергия, это будет позитив, это будет хорошее настроение, и это хорошее настроение ты передаешь нам всем, и вот как раз вот тот самый случай. И ты знаешь, я попыталась... Боря, да? да, это правда абсолютно, но ты знаешь. И я попыталась найти твою фотографию, твою, может быть, с Виллиусом вместе, потому что я помню, что где-то в танце вы были, да, вы же и танцуете, господи, куда вы только не ходите. И, ну, правда, не очень долго искала, но тем не менее, я стала листать твоей странички в Фейсбуке. И я не нашла фотографии, одну только фотографию маленькую, которую ты выставила, чтобы ты была одна. Ты везде с какой-то толпой, ты везде с какой-то со своими друзьями, с, бабами, с семьей. Просто обрати на это внимание. И вот я наконец поняла, откуда вот только энергия, откуда вот этот запас. Потому что человек, одинокий человек, еще человек, который, у меня есть одна знакомая, которая фотографируется везде. Ну, она молоденькая, правда. Она везде фотографируется. Я понимаю, что это, наверное, от каких-то комплексов еще идет, чтобы вот смотреть на себя и посмотреть на меня, и я посмотрю на себя, как я выгляжу. А вот твоя, конечно, история, это еще та история. Это всегда вокруг люди. Люди, люди, люди. И понятно, что мы обмениваемся, конечно, и знаниями, и своим опытом, и много, много чем. Но самое важное, наверное, это то, что ты отдаешь отдаешь всем э, людям, отдаешь, причем это абсолютно бескорыстно, я это знаю. Но кроме того, что щедрость твоя душевная, ты еще и раздаешь подарки. Много, много красивых слов. Ну, что чувствуем? И я думаю, смотри, вот люди, которые приходят, они тебе скажут, наверное, то же самое. Выходишь ли ты на сцену? Э, много ли народу? Мало ли народу? В маленьком зальчике у тебя э, как я приезжала тогда к вам в Паневежес, когда было там, ну, может быть, человек 10-12. Или большой зал на конференции в Турции. Когда ты выходишь и тебя аплодисментами встречают, это всегда, конечно, радостное событие, этому надо учиться. Просто всегда быть на этой струне на позитиве, потому что жизнь одна. Так, Игорь, вы скажете, когда там у нас уже... Он вроде запустил везде, угу. кроме юлиных аккаунтов. Ну, все уже, да. На сайте будет а, трансляция. Ну, э, добрый вечер, дорогие друзья. Э, у нас сегодня... Первый прямой эфир нового 2021 года. Надеемся, что он будет, год я имею в виду, ну эфир тоже, что он будет более позитивным, более радостным. И вот сейчас тоже хочется, чтобы у вас улыбка хотя бы на лице появилась. Девушки, которые... Камера у вас видна, вы такие все серьезные, сосредоточенные, только Лидий вот, Микрофан улыбается. И мы с Айсиоландой, как дурочки, да? Как всегда, вот. Да, улыбнитесь, мои дорогие. И э, начнем мы сегодняшний эфир, ну, во-первых, конечно, с поздравления. Э, поздравления, а потом у нас будет достаточно интересная встреча. Иоланту вы уже знаете. иоланта у нас человек, который разбрасывает радость и счастье вокруг, энергию, а мы благодарны ее принимаем. Э, Игорь, можно ролик поставить сейчас? Да. Угу. А, да, сейчас, секунду. Так, где ролик-то у меня? Мы еще будем, конечно, сегодня э, говорить о том, что э, как поехать безопасно. Как поехать безопасно куда-нибудь. Потому что все равно придется передвигаться. Даже это просто как необходимо. Дорогие друзья вивосановцы, передаю Передаю вам привет с красивого региона Французской Ривьеры. Сегодня тоже немножко э, ветер, но немножко теплее, чем Поздравляю вас с началом Нового года и желаю вам счастья. Счастья, здоровья и благополучия. Время пандемии лучше оставаться дома. Но есть в жизни ситуации, когда нужно куда-то полететь или поехать, то с Вивасаном мне всегда безопаснее респира. <Fed readingiver> <echt> Респера. Замечательная французская кухня. Мы дегустируем сыр разных сортов и местного происхождения. А дома нам готовят очень вкусные блюда из морских продуктов. Наш шеф очень любит готовить с приправами лавасан. Еще какая французская кухня без выстрец? Вот эти приехали с региона Бузик. И... Они считаются самыми лучшими в мире. Они содержат э, огромное количество йода, минералов, и чувствуется морская соль. Устрицы запиваем французским шампанским. Успеха вам, милые друзья! Думаю, что очень скоро встретимся. Вот такое произведение. Если было плохо слышно или что-то не видно, ребята, вы просто должны оценить, что это премьера, это дебют, это первый ролик. Вот такое поздравление от Аиланда. Ну, а теперь, Аиланда, передаем тебе слово. Все хочется услышать. Мы уже поняли, что тебе пришлось уехать из дома мы не спрашиваем по какой причине, понимаем, что это причина связана с семьей да? расскажи, пожалуйста, где ты, с кем ты, что там происходит, там, где ты находишься да? как отличается карантин, потому что всем нам интересно, как люди сейчас живут в других странах и что ты с собой привезла, ты уже косметичку нам показала но я думаю, что это еще не все Потому что твои дочки еще много вела Ну, рассказывай нам. Ну вот, такая ситуация, что вынуждены были покинуть Литву. И думаю, ну вот, как это на самолете будет, и тогда, и, и, и какие какие-то гарантии, как... Быть осторожно там с, с этой болезнью, потому что мы можем смеяться или или нет, но вот эта болезнь, вот из моих знакомых даже некоторые умерли, так очень нужно как-то сказать, быть осторожным, да. И, и вот, когда, вот когда мы поехали, то мы поехали с, с внуком двухлетним, и я всегда беру, всегда я использую эфирные масла, просто я не люблю дезинфекционные дезинфеканты, которые есть со спиртом, потому что очень важно иметь натуральные продукты, потому что я даю их внуку тоже, так всегда я люблю просто, чтобы легче было дышать, я даже и внуку под нос, Немножко там ну, да я, я очень люблю респиру, потому что вот под маской очень трудно дыш, дыш, дышать. дышать. А, а, а ты приезжаешь в аэропорт 2 часа перед полетом, плюс три часа на самолете, 5 часов с маской, но слишком много. Конечно, ее меняешь там после двух часов, но все-таки дышать сложно. А вот эфирные масла, вот эта композиция, может быть взять тоже и эвкалипт можно брать, и, и, и перечную мяту, я думаю, очень хорошо. Мамония, мало места занимает, просто у меня всегда в сумке. Я вот как-то, кто не знает, всегда, ну, можете приобрести. И я не важно, просто я, когда я еду, вот мы разговаривали, иногда люди там готовятся, что там думают, что там взять. Я никогда не думаю, что у меня в сумке просто беру маленькую косметичку. Там здесь самые необходимые вещи, или я могу на самолет ехать, или в гости Но куда, куда или в магазин, это самые ну, необходимые вещи. Так вот, эфирные масла помазали по носом очень хороший альпийский бальзам. И вот и еще я, вот во время пандемии я употребляю этот что, грейф, грейфруток в их косточках. и их косточек. Мы пьем по несколько капель. Даже я внуку капаю в бутылку пару капель-три, дезинфекция и, и как-то. Ну вот, ничего как-то очень как, чего-то очень какого-то нет. Это, я да думаю. Да? Но самые необходимые вещи тоже. И, и иногда, вот я, я вот и, и перед перелетом, я потребляю эфирное масло, чайного дерева, на мед я капаю, на мед и запиваю утром. И, и, и не могу уже, не знаю, сколько времени, наверное, два года без перерыва или больше. Куркумин. Каждый, каждое утро, каждый, как очень наш, каждое утро я выпиваю. Тоже моя семья уже полюбили это, этот продукт. И вот я слежу над своими анализами крови тоже хорошо. И я думаю, когда такая бомба внутри, и эфирное масла и какие-то вот бады, как куркумин или косточки граната масло, э, гранатов, косточек. Так, я думаю, что не прилипнет. А если прилипнет, будет, э, будем болеть легче, я так думаю. Так вот, э, но когда мы летели на самолете, все очень-очень э, чувствуется, что очень чисто, людей не так уж много, нормально все, прилетели, все... А в креслах там прямо вот все кресла, нет, три заодно? одно. Через, Через это, да, одно, там? да. Мы сидели напротив нас, пусто бы было была вся линия, и э, сзади тоже. А цена такая же, как и была раньше, билета? Ну, Или у дороги? нас прямой, прямый, прямой рейс был, так не очень-то дорого. Вот назад полетим так нормально, а вы летели из Вильнюса Париж? Из Вильнюса. Было, были открыты рейсы, но назад как-то закрыли два рейса. И вот во Франции, например, вот здесь... А, кстати, с Литвы нельзя уезжать без, без причин. Euh, покинуть своего, свой город. И, и только можно вот, или праздновать, или быть только э, один, как-то одна семья. Или э, те люди, которые живут вместе. Э, нельзя там дедушка, там, ну, дети э, к, к родителям там, в деревню и так далее. Но, как знаете, люди по всякому принимают. но не, многие как-то следят за правилами, так вот. Но ну и вот улететь так, но улетать можно. У нас билеты, работать и покинуть страну по различным причине да? можно, да. Угу. Вот, во Франции, а, точно не работают у нас салоны красоты, спа не работает, как я говорю, парикмахеры и угу маникюры, педикюры, то, то э, вы знаете, я, как я говорю, вы знаете, очень хорошо, что как бы плохо, что не работает, но с другой стороны, если говорить э, про Вивасан, так, про сладкую продажу, так, э, мы научили людей э, красить волосы дома, например ухаживать за лицом дома, вот благодарим вам, вы даете очень замечательных уроков нам, потому что там профессионалов у вас очень много, у нас как-то меньше, но да ладно, мы всегда ждём, мы учимся от вас, я точно, коллеги, я очень вам благодарю и благодарю от имени всей Литвы, вот. И вот научили краситься, краситься, как я говорю, ухаживать за лицом, за кожей. И... Иоланда, а в Литве рестораны и закрыты? Закрыты, нельзя не а работать. А магазины? Магазины тоже закрыты, и маленькие магазины закрыты. Только можно, как сказать, работать, если ты пускаешь человека, можно только что занимать, не больше, 15 15 минут, но а, работают все, как сказать, магазины, где пища, да а и аптеки, ну вот самые необходимые а все там одежды так далее закрыты, то интернет магазины теперь работают или можно там э, делать заказ и можно там отдать э, в безопасном месте так э, э, у нас тоже склад э, посылает посылки э, меньше контактов наверное, ну бывает э, поскольку мы бюро рекламные агентства, там нам можно работать, но людей лучше как-то не пускать. И, или там, если очень коротко. Ну, а по рублей. улице в масках люди? Обязательно, везде. И обязательно. С машины, да, нельзя выходить из дома без маски. И даже на улице надо? Обязательно. Mm -hmm. Потому что там штрафы, не знаю, там 300 евро или больше, не помню. 350, наверное. Хорошо, Иоланта, перемещаемся во Францию, но расскажи, в каком-то городе, да, и как вообще все по-другому, или все очень похоже на вашу страну, или есть какие-то отличия? не знаю, наверное, или я меньше телевизора смотрю, просто я отключилась не только от новостей и работы, а и вот во время праздников, у нас Рождество да, было, потом Новый год, я отключилась от всех социальных соцсетей. сетей, соцсетей, там имела время от времени, только просматривала, извините, друзья, если я не поздравила вас, не написала чего-то, но я в мыслях точно была с вами. И я то просто думала, посылала хорошую энергию, благодарила всем, которые есть в моей жизни. Нет, только не написала, но вы должны <с чувствовать <с это, Ладно, потому что это занимает много, много времени, и поскольку там людей, знакомых и всяких, и клиентов больше двух тысяч, так вы представляете, мне нужно тогда с утра до вечера две недели было переписываться, так я решила, извините, пожалуйста, вот я уделяю, ну, уделяю время семье, и мы просто готовы вкусно и дома не, не нужны нам рестораны во франции рестораны я вот в регионе Ницце и здесь рестораны тоже не работают только и работают ну, магазины нормально и можно заказать пищу ну, домой дома и, и, а вот в Монако раньше работали рестораны, теперь только пускают только резиденты. И 31 вот на Новый год рестораны принимали, вот в Монако принимали только резиденты, пешители Монако. Вот так. А с, с 2 января здесь во Франции Коменданты час не с восьмого часа, а с шесть вечера. Так а, вот. то есть в шесть часов уже да. нельзя выходить? дома. Нет, потому что штраф. Жандармерия будет... То есть через Он... полчаса у вас уже Все. Всё. Сидеть да. дома. Угу. Ну, дома, знаете, дома, дома здесь тебя, горы, все хорошо. Иоланда, у тебя, но ну, это Ницца, ничего себе, может, не дома. Посидеть в окошко, посмотреть. Ты же Ницце, ага. да? Да, да, да. А го... Мы я... живем на горе здесь. Очень красивое, э, красивое место, очень кор... красивый вид, и свежий, свежий, свежий воздух. И... Милые очень люди, э, все здороваются, все как-то Улыбаются, ну, улыбаются, да, очень как-то и подарки дарят, вот пришли подарки шоколад, шампанский. По ты по французски говоришь мало, и mm -hmm. говоришь по-английски, по-литовски, по-русски очень прилично, да? А как они тебя понимают -то? Ну то здесь можно на английском, на английском, на уровне "Bonjour" и "Merci". "Bonjour" "Merci" на английском они понимают. Ну, а потом у тебя за тобой, вот, если ты чуть-чуть сдвинешься, мы увидим твой замечательный двор. Браба-лаба там видно, и уже темновато. темновато. А, там виден экран сейчас уже. Темновато. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть, вот, там уже темно становится, да? Мы видели на видео несколько там фотографий, я много не делаю просто, я фотографирую глазами, а несколько только фотографий увидели. А во Франции карантин до которого числа? Какого числа? Точно не знаю, не знаю. Но пока в 6 часов выходить нельзя? Нельзя. Угу. А в Франции? магазинах много людей, как-то они тоже... Как нормальные люди, но ну, как-то, наверное, человек не привык еще посидеть дома или купить один раз в неделю пищи. Мы так готовим, говорю, и литовская кухня у нас интересная, и французская очень интересная. Я пробовала прекрасные севичи, потому что так готовят. Ну, как, как, не знаю, как очень э, в хорошем ресторане. Так интересно было вот, попробовать э, интересные блюда. Угу. Еланд, а вы, э, когда готовите еду, применяете эфирные масла куда-то? Да. Я, я люблю. А я куда? и вино с розой пью. Да? И шампанское с розой иногда. А, масло масло да. А я, я готовлю, когда я готовлю соусы, я люблю вот не то, что когда пекут там какие пирожки, а уже, когда уже приготовлено крема, соусы, э, использовать эфирное масло, которое можно есть, как я говорю. Ну вот масло, апельсин, лимон, это всегда, И иногда базилик, иногда можжевельник, Тмин, конечно. Тмин, ой, люблю очень тмин. очень. вся литовская кухня с тмином. Без тмин это вообще. Да, же. да. Я очень люблю вкус. И, и, и так я пользуюсь тмином, потому что э, иногда люди забывают, что очень хорошее масло. Как бы, а, тмин, ну, это не апельсин, а, тмин. Но говорю, это очень теперь, после столько праздничных дней, после столько еды, <смех> ненормальной, ненормальной дисциплины, я думаю, что масло тьмина очень полезен, так вот, вот Пришел а, наша с тобой любимая Наталья Елошкина, да. которая у нее вообще образы замечательные, но кроме того, она еще и провизор, химик, да. да и вот да. я спросила, Наташа, ну вот фенхель это мин, и то, и другое для пищеварительного тракта. Скажи, в чем отличие? Она просто мгновенно мне ответила. Она говорит, если фенхель это джентльмен, тот мин это сантехник. Сантехника организма очищает да, очень строго. Вот сразу стало прямо все понятно. Если учесть, что в Тимине там больше 200 капель, конечно. Так, вот вопрос Света Баданина. А какие французские блюда вы любите? Ой, вы знаете, я не скажу название, потому что очень сложно. Я так французского языка не знаю, но... Ну, вот видели в ролике, что мне готовили, как это называется, я даже не повторю, извините, Хорошо. я еще не, не выучила. Это ты так удачно выбрала себе зятя? Так получилось. <связывая> <связывая> зятя, который готовит, это же подарок. Да. Скажи, пожалуйста, а муж у нас тоже готовит? Муж? Виллиус. Не очень так. Но кое-что, уже начал готовить. Ну, яичницу хотя бы сможет сам но, себе? Всегда, всегда Отлично. может. Всегда. Не очень любит, но если нужно, салат какой-то, всегда, всегда может приготовить. У нас был просто в ролике сейчас звук не очень хороший. Ага. А, на самом деле там очень приятная музыка, Иоланта сделала, и звук там тоже приличный. Ага. И мы в качестве такого новогоднего подарочка э, оставим вам ага. этот ролик, который можно будет посмотреть. Здесь ага. картинки красивые э, вот этого района Ницце, да? ага. Мы представляем Ницу это порт. Да? это для меня вот так, да? потому что мы там гуляли просто. Но мы мы побольше гуляли в горах, там мы поехали в красивые горы и там вот можно, как сказать, ходить без масок, потому что нету почти людей и дышать свежим воздухом вот. и у вас будет очень красивый вид. Фотографии -то того не передают, не передают -то, того чувства, но ну, вы знаете, не только можно во Франции, там хорошие места найти. Э, мои друзья, я вот я, мы смотрим, мы много еще, многого не знаем в своей стране, так точно мож, можно поехать в лес где-то, побыть без масок, подышать свежим воздухом, просто помедитировать проанализировать э, э, свою жизнь, э, вот это время, просто побыть в гармонии с собой. Это очень-очень важно. Не нужно поехать в какие-то страны, точно. И она дома. Ну, угу. конечно, если ты сидишь во Франции, то да, почему бы не сказать. А ты права, конечно. Какая погода во Франции, спрашивает Лида Шумина. Здесь ли снег? Был снег вчера. И вот говорит, что вот пять лет живу, ну, лединками как-то, ну, пальмы есть, но и снег. Мандарины, uh -huh. как яблоки здесь на, на, на, де, на деревьях, тоже вот сезон вкусно очень, апельсины очень вкусные, свежики с, с, с дерева. А вот если что, вот о погоде, когда мы приехали, было и 16, и 11 тепла, но вот теперь вечер, Показывать 4 градуса, но теплее как-то. Но ну, дождь был. Но будет потом лучше. Другие вот я смотрю в календарь будет и семь, восемь, девять градусов. Холодно. Сейчас вот январь, такая погода. Да, да, да. Самый вкусный десерт. Можно задать вопрос? Да, да конечно. Пожалуйста. и да были вот на знаменитых лавандовых полях во Франции? И любите ли вы масло эфирный лаванды? Я люблю все масла. Лаванду тоже люблю. Была, э, я много путешествовала. Я была раньше э, в полях Лаванд. Но здесь э, совсем, ну, теперь поскольку пандемия, мы побольше, вот, э, так сказать, ну, в Монако поехали. Но мы слишком много, гастролей слишком много нету. Здесь не, не экскурсия, просто, просто здесь, ну, как, дочь живет. Вот. Угу. Так, вот... Я знаю, просто раньше очень многие снимали квартиры, ездили в Ниццу отдыхать, в том числе, сейчас много русских вообще не в Ниццу. Побольше французов. Теперь, как-то, вот, я вот общалась с девушкой, которая арендует квартиры, ну помещения, да, квартиры, красивые, ну апартаменты, апартаменты. Такая она говорит, что теперь больше французов, потому что низкие, ну, немножко ниже цены, и вот побольше. А здесь много русских тоже, которые живут, может, много из Латвии, много богатых людей, много живут в Монако. Но в Монако вы ездили? Прошу вас, не, не слышала. В Монако вы ездили этот раз, да? Да-да, посмотрели, уже не первый раз так. Там недалеко дочь работала, так вот. Угу. Это сколько километров от Монако вы живете? Ехать то, смотря, где-то 45 минут, не знаю, сколько здесь километров. Где-то километр... 45 минут. Километров 20, наверное. Ну, больше. Но еще... Здесь всякие... Так, да, да, аппараты, да, да. Там, смотря какой дороги. Угу. Недалеко. Как здесь по этим... Ну, э, как-то... Ну, ну, недалеко считается. Если, если ехать с такси, так стоит 50 евро. Сколько? 50 евро. Угу. Сколько? Ну, это как бы да, по, по тем меркам немного, Нет. а по нашим меркам это прям да. не ну, если что, если если интересная информация. Ну, это да. Угу. Ну И... что, дорогая моя, мы очень рады тебя видеть такого из Франции, из Ниццы, причем а -а -а. рядом с Монако. Благодарю. Вот такой репортажик, которого очевидца, который там сейчас находится. А, скажи, пожалуйста, вот еще хотел спросить, а вообще-то улыбки у французов э, сейчас на лицах есть или они тоже Конечно, есть. Это зависит от каждого человека. Или он улыбается, или нет. Или ну, он он... Или он видит красивые вещи вокруг, или нет. Это тоже мы иногда я тоже бываю плохого настроения или не вы, выспавшаяся. Но я, я, поскольку вот вижу, что мне ну, как-то не так, я, мне помогают эфирные масла. Я беру нюрали, я беру апельсин, я. Просто специально, потому что я, я сама не хочу быть там ни злой, ни, ни плохого настроения, потому что я общаюсь с семьей, с внуком, с мужем. Я не, я не хочу быть такая или такая. Но мы сами, мы сами режиссеры жизни. Это точно. Так мы, мы хотим быть каким... Мы, мы есть такие, какие, какие хотим быть. Да, в нашей жизни происходит то, чему мы позволили, да. чтобы происходило. Да. После... Так вот, мы посидели немножко да. дома, а потом... Поделитесь, пожалуйста, о подарках... Что? Что? Подарки, которые вы привозили из Вивасан, во Франции котируются, нравится? Продукция. Какие Под, подарки, подарки во Франции? Подарки, нам показывала в прошлый раз. Да, когда ты даришь французам, как они дарит? Вивасан. Вивасан. Да, такие же самые моя дочка. Иоланточка, расскажи, пожалуйста, как твоя дочка подарила крем для рук и что она получила от клиентки взамен? Да, моя дочь делает ну, очень хороший мастер, она делает маникюр и педикюр. И вот у нее есть клиентки, и она решила ну, просто так подарить крем для рук для своей очень богатой клиентки. Другой раз эта клиентка ну, хорошая челюсть оставила и подарила ей духи, гермес, которые стоят 200 евро. Вот так. Правильно, и вот когда я говорила, что это недорого, абсолютно правильно, когда даришь за 10 франков, за 10 франков подарок, то можешь получить назад, кроме Киевых, еще за 200 евро э, в духе. Знаете, всегда я, меня учили, я люблю говорить, что деньги есть не в нашей кошельке и не на счету банки, деньги у нас вот здесь. Сколько мы можем себе определить, сколько мы сможем понять, принять. сколько мы можем, да, и столько у нас и есть. Вот, и, и вот наше, как мы здесь, вот Рождество, праздники, и вот сегодня вот еще один подарок получила, что меня повезут где-то в какой-то э, красивый салон массаж делать. У нас в Литве нельзя массажи делать. Вот здесь я получу, потому что не можно, потому что и вот, кстати, у, у них тесты можно сделать э, в любой аптеке, не надо ждать очереди несколько дней, как у нас в Литве, и тесты можно взять вот анализ за 15 минут. Э, и они недорогие, они не 70 евро, как у нас, а там несколько, ну, несколько евро, или 7, или 10, я не помню, не помню теперь. И вот люди как-то вот этим пользуются, и, и я как-то нормально чувствую себя здесь. Иоланта, а вакцины уже делают французы или в Литве, или во Франции вакцины? В Литве, да, в нашем городе, да. А чья эта вакцина-то? Не знаю, не хочу знать. <связать> это мое а мнение. А многие делают там... Ну, нет, это же добровольно? Ну, равно. Есть добровольное. Многие отказываются врачи, многие делают. Как и везде, как и всегда, есть разные мнения. Это мнение ученых, наверное. Ну, надо следить за учеными и следить, как сказать, ну... Себя слушать. Да, себя слушать. но я в одном только уверена, что если вы будете профилактически использовать что-то для себя, вы будете сильнее. Просто если вы и вы заболеете, это будет, я думаю, легче. Это может сказать врачи, но это слишком только мое мнение. Просто, ну я не знаю, вокруг меня как-то, да, болеют люди, болеют мои друзья. Но многие пользуются продукцией, многие нет, но их решения, ну и по-всякому бывают. Да. Но есть и но... хорошие очень результаты, я довольна. Это завис... mm -hmm. зависит от нас. А вот французские подарки так самое лучшие, просто мне не надо было бегать по магазинам, искать подарок. Я все и дочери, и и, зятю, и и привезла просто большие коробки витаминов, минералов на три месяца, программы. Я сделала программы, просто знаю, как тестировать, и все, подобрала, и теперь они все рады. Не надо ненужных вещей, всяких статуевков и так, так далее, и так далее. Как-то теперь уже хочется очистить наши дома от ненужных вещей и дарить человеку то, вот дарите все, как, как вы бы хотели. Я говорю, если вы не знаете, что мне подарить, пожалуйста, чек из, из Вивасана. Я всегда знаю, это не важно, что у меня склад, я всегда буду рада. Вот. Это точно. Да, да, да. Ну что, дорогая моя, спасибо большое. Не будем тебя больше отрывать от твоей замечательной семьи. Привет, Вильюсу. Привет, твоей Привет твоему зятю. Замечательно. Потому что, судя по твоему настроению, он у вас. Пока заб... еще не взять, но... да. И, Конечно, расцелуй своего малыша. Мы его видели ровно год назад. Да, чуть больше, чем год назад в Турции, а уже сейчас на фотографии, ну, совсем уже, ну, да. поляске, сейчас уже на автомобиле. Да, может. уже водят автомобиль, уже на Мерсебесе. Все. Спасибо большое, дорогая моя, спасибо всем. И мы обязательно выложим ролик, который приготовил и Аланта. Ну, а вы кстати это было очень непросто соединиться с Аланто, чтобы Аланта сделала этот ролик, чтобы был Wi-Fi, чтобы с интернетом все получилось, чтобы этот репортаж из Ницы был получился у нас, как такой небольшой подарок. Поэтому ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши новости и будьте здоровы, оставайтесь здоровы. Всего хорошего, пока-пока, до свидания. Благодарю. Спасибо, Я вам всем, благодарю. Пока. Спасибо. Благодарю.